Всем добрый день, 29 апреля. Продолжаем потихоньку качаться на качелях. Неделя прошла с ночными заморозками. Некоторые периоды днем даже не вылетали пчелы. Но вот сейчас потеплело. 30 дней прошло с того момента, как я выпустил маток. И вот сегодня смотрю, на состояние семей, как расширять, расширять ли, и что должно быть показателем, то есть ориентиром как точка отчета для того, чтобы семью расширить, что она готова к этому расширению, и чтобы не получилось так, что мы в спешке вместо расширения гнезда для развития семьи, получили расширение пасеки по количеству гнельцовых семей. Так вот, ориентиром должно, должен быть один-единственный фактор – состояние семьи после смены первого поколения. В последнее время я слышу, что некоторые семьи пчеловодов довольно-таки серьезно просели Именно в тот период, когда началось выкармливание расплода. Вытянула пчела зиму до весны. Вроде как все хорошо, но началось выкармливание расплода. И тот потенциал оставшийся, вернее того потенциала, физиологии не хватило, чтобы сделать даже один на один смену полноценную себе один в один ну и конечно же здесь страдают больше всего семьи слабые и ниже средних а к весне многие именно как раз такую силу и получили семьи потому что Выдыхаем мы прошлый сезон по качеству маток. Много маток молодых пошло в зиму. Соответственно, и зимовка такая была. И как результат некачественного фактора матки как репродуктора, она еще и не жизнеспособное потомство производила эта матка. И в общей картине мы вот видим такую, такую ситуацию. Так вот ориентир для расширения гнезда. На первом поколении смотрим. Допустим, на шести рамках семья выходила, вышла из зимы и началось воспитание расплода. Через 20-30 дней можно будет уже сделать вывод, ее расширять или же оставить на том же количестве рамок потому что очень часто пчеловод определяя по, расплод, по охвату расплодом большинства рамок в низде подставляет еще рамки для того чтобы было где матки сеять и соответственно складывать пыльцу и так далее но обращайте внимание на на то как обсиживает пчела эти расплодные рамки бывает густо все нормально значит, ну, показывает показывает семья свои способности по возможности освоить дополнительный объем а для этого ограничивать желательно первое, до выхода первого поколения ограничивать семьи заставными. Почему я всегда и с, э, формирую гнездо с максимально кормовым запасом под под под гнездом. То есть варианта два. Либо если лежак или ульи большого объема ставить за заставную дополнительной рамки, или же под низ, если объем гнезда Незначительный. И после первого поколения будет все понятно. Где-то через 20-30 дней. Ну, в основном это через месяц. Если за заставную уже пчела пошла через этот промежуток времени, значит, семья готова освоить дополнительный объем. У меня в некоторых семьях я... пленка, вот в этой семье видно, да, пленка осталась о а большинстве двухматочных пленки уже убрал потому что даже матки в эту щель сантиметровую проскакают если вверху уже хорошо освоено гнездо а есть такие где по 9 рамок расплода полностью освоен корпус и матки проскакают вниз а туда уже опустилась пчела то есть при смене первого поколения Зимующая пчела не износилась И в тех семьях, где она не износилась Хватило этого биоресурса Без него никуда, без этого понятия Или же физиологическое состояние пчелы нормальное Она получила запас питательных веществ Жирового тела в прошлом сезоне Такое, что смогла полноценно перезимовать И выкормить также же полноценно себе смену и конечно же сохранилась и появилась молодая пчела и сохранилась еще зимующая в этом случае семья покажет увеличение но и по силе самих семей почему я всегда пропагандирую зимовать сильные семьи как раз по той причине что мы из-за кормовой базы не всегда можем пустить в зиму максимально с полноценным, то есть зимующую пчелу с максимально полноценным жировым телом. Конечно же, при экстремальных зимовках его там останется меньше, чем хотелось бы. А тут выкармливать расплод весенний. И семьи просаживаются. И в этом году Многие замечают, как семьи просели, какое там расширение. Если было 5 рамок пчелы, стали выкармливать расплод, осталось 3 рамки пчелы. То есть сколько расплода, столько и пчелы. О каком расширении может быть речь. Поэтому всему зиму желательно отправлять максимально сильные семьи, насколько... У каждого пчеловода психологически хватит этого понятия распрощаться с количеством, а сделать качество. И уже по весне, когда будут выкармливать первое поколение, даже если была подорвана физиология у зимующих пчел, они все равно первое поколение максимально полноценно выкормят и, соответственно, останутся, сохранятся и сами, будет прогресс, так что не спешим, пчела сама покажет, способна ли семья к расширению, не дай Бог получить, кроме всех вот тех проблем, которые мы с осени даже не с осени, а с прошлого сезона получили по качеству и пчелы и зимовки и вот до сих пор тянется эта неприятность в лице уже весеннего развития плюс погода не особо то радует а раз будут продолжаться качели значит микроклимат пчеле будет тяжело создавать самое лучшее Вернее, пчеловоду нужно на весеннем развитии знать, где этот микроклимат максимально может пчела удержать. Вверху. Вверху и от теплой стенки. Все расширение либо за заставную первое, либо снизу. То есть расширяю только снизу. Вот похолодало, минуса были. О каком расширении вверх или убирать вообще заставные? Ну и следующий сюжет по подсадке одиночек чужих маток будет. И нужна ли, вернее, пакеты. Вот сейчас пчеловоды начинают получать пакеты, вот будут в первой декаде мая. Спрашивают, можно ли объединить в двухматочный режим, в двухматочное развитие. В принципе можно, но у меня вопрос сразу на вопрос, а нужно ли? Пакеты запускают двухматочные. Если интересно, я, я расскажу, как это можно запустить безболезненно, без потери маток. Потому что запустить можно, а сохранятся ли обе матки. Итак, всего доброго, всем удачи и успехов. До следующего общения.